Здравия, уважаемые друзья, с вами на связи Мошкин Владимир. Продолжаем серию видеороликов по паспорту СССР. Я думал, что этот ролик будет последним, четвертым, но оказывается нужно будет еще записать пятый ролик. То есть четвертый ролик, вот этот, который вы смотрите, будет посвящен документам, доказывающих законность паспорта СССР и его признание другими структурами. Верховным судом РФ, прокуратурой РФ, МВД РФ и так далее. То есть четвертый вот этот ролик о законности паспорта СССР. А пятый ролик будет уже о том, как получить весь набор этих документов абсолютно безоплатно в правовой группе «Правовед Сибири». Поэтому следите за роликами, смотрите их. А я вам сейчас э, зачитаю информацию о законности паспорта СССР. Вот э, видите, да, у меня папочка. Вот такое количество документов, которые зачитаны в видеороликах предыдущих. И вот то количество, которое нужно сейчас зачитать. Э, зачитать. То есть... Законность паспорта подтверждена как со стороны паспорта ССР, как со стороны МВДРФ. ответ на обращение в МВД РФ о паспорте ССР и ответ на обращение в МВД ССР на шести страницах. Открываем. Делаем покрупнее, чтобы было вам удобно читать. И читаем. 17 января 2017 год. Главное управление Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу. Уважаемая Нина Ивановна, УМВД МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассмотрено ваше обращение, поступившее... Из прокуратуры, то есть человек обращался сначала в прокуратуру, прокуратура переадресовала в МВД Санкт-Петербурга по вопросам деятельности паспортов гражданина СССР. У МВД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разъясняет, что пунктом 3 указа президента РФ от 13 марта с 1997 года номер 232 об основном документе удостоверяющем личность гражданина РФ на территории РФ определено что паспорт гражданина СССР, образца 74 года, удостоверяющий личность гражданина РФ, действителен до замены его в установленные сроки на паспорт гражданина РФ. То есть паспорт гражданина ССР 74 года действительный, согласно указу президента. Никто его не отменял, паспорт СССР. Определением кассационной коллегии Верховного суда... РФ от 15 июля, июня 2004 года номер КАС-04234 установлено, что поэтапная замена паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина РФ, адресованный МВД РФ и не устанавливает срок действия паспортов, не изменяет, не прекращает и не создает для граждан каких-либо прав и обязанностей не затрагивает их свобод и охраняемых интереса, законом интересов. То есть, видим, что указом президента паспорта СССР признаются действующими неограниченного времени, решением Верховного Суда, кассационной коллегии Верховного Суда РФ тоже признается. Следующий абзац читаем. До издания соответствующего нормативного правового акта о прекращении срока действия на территории Российской Федерации паспорта гражданина ССР, удостоверяющего личность гражданина РФ, паспорт гражданина ССР образца 1974 года принимается в качестве документа удостоверяющего личность. Таким образом, паспорт гражданина ССР образца 1974 года с вклеенной фотографической картой по достижении 25-летнего и 45-летнего возраста является действительным в соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса РФ за защитой своих нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов гражданин вправе в порядке установленным законодательством о гражданском судопроизводстве обратиться в суд в рио заместителя начальника Пуцко. То есть... Видимо определенные логические, ну в том, что РФ имеет территорию, там, то есть вот такие моменты о том, что граждане РФ существуют. Э, то есть есть вот эти чисто орфографические логические ошибки э, того человека, который составлял этот ответ. Но самое главное, что подчеркнута суть, и законность действия паспорта СССР всеми структурами. И по этому поводу вот есть все вот эти документы. Указы, приказы, решения и определения. <coughs> Дальше. Открываем. Открываем ответы. На обращение МВД СССР. И читаем по порядку. И же сама вот Нина обращалась. Я так понимаю, тут исходящий номер 18. Вот 18 января 2000... А нет, это такой номер от 23 июля 2015 года. По поручению экспертного отдела административного управления МВД СССР сообщаем, что в соответствии с законом о гражданстве СССР от 1 декабря 78 а, гражданину Союза Советских социалистических Республик, как Орышкиной, то есть тому же человеку, что и предыдущее сообщение. По поручению экспертного отдела административного управления МВД СССР сообщаем, что в соответствии с законом о гражданстве СССР от 1 декабря 78 -го года номер 8497 9 Обращаю ваше внимание, ребята, что законом о гражданстве СССР от 1 декабря 1978 года. Потому что есть несколько законов о гражданстве, которые есть неправомочные. То есть, и здесь вы, изучив этот документ, разберетесь в этих моментах, что существовало две разные РСФСР. Закон, соответственно, о гражданстве РСФСР-ССР. То есть имеют несколько имеется несколько разных в общем, документов. А из-за того, что РСФСР два разных было субъекта права, то из-за этого люди в заблуждении. И Российская Федерация пользуется этим заблуждением и вводит людей ну, именно в правое заблуждение. Этот документ, который я вам читаю, он разъясняет эти моменты. Гражданство СССР является равным для всех советских граждан, независимо от основания его приобретения. Определить Гражданином какой союзной республики являлся конкретный гражданин СССР не предоставляется возможным в связи с неопределенностью положения союзных республик на территории СССР. Однако, согласно статье 16 выше указанного закона, утрата гражданства СССР влечет за собой утрату гражданства союзной республики. Таким образом, утрата гражданства СССР влечет за собой и утрату гражданства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Закон РСФСР от 1991 года. Видим, да, что это другой уже закон и номера другие. О гражданстве РСФСР, в том смысле, в котором понимаете его вы, не имеет правовой возможности его исполнения по следующим основаниям. В 20 веке возникло два субъекта с аббревиатурой РСФСР с различными правовыми международными статусами. Обращу ваше внимание, что когда вы пишете запросы в ФМС о своем гражданстве, Российская Федерация, должностные лица ссылаются как раз на вот этот закон, который не действующий, не правомочный. И вам дают ответ, что вы автоматом стали гражданином Российской Федерации на основании вот этого закона. Хотя нужно регулироваться вот этим законом 1978 -го года о гражданстве СССР. То есть вот обращаю ваше внимание. В 20 веке возникло два субъекта с аббревиатурой РСФСР с различным правовым и международным статусом. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, далее по тексту РСФСР номер 1, образованная в 1918 году, в момент своего образования исполнила все процедуры, оговоренные великим князем Михаилом который своим отказом от принятия высшей власти передал право разрешения определения формы управления Российской империей народу. Таким образом, Российская социалистическая федеративная советская республика РСФСР-1 является законным правоприемником Российской империи через временно провозглашенную 1 сентября 1917 года Российскую республику. Российская социалистическая федеративная... Советская Республика РСФСР-1 при таких обстоятельствах имеет территорию Российской империи в границах Российской империи по состоянию на 3 марта 1917 года. Царь Николай II был свергнут собственными родственниками. Князья, дворяне и капиталисты совершили дворцовый переворот для захвата власти в России. Для придания легитимности своим деяниям предатели Российской империи потребовали... От Николая II. Отречение от престола. Отречение Николая II в пользу брата Михаила носило вынужденный характер. Великий князь Михаил отказался от принятия верховной власти и передал вопрос об установлении формы управления государством народу. Российские подданные в лице полномочных представителей народа исполнили волю великого князя Михаила. И образовали новую форму управления Россией через Советы. Конституции РСФСР 1918 года в главе 1 установлено, что Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам. Российская Советская Республика учреждается на основе Свободного Союза Свободных Наций как Федерация Советских Национальных Республик. Конституция РСФСР 1918 года является доказательством того, что именно РСФСР в 1918 году стала соучредителем всех союзных республик, а также Союза Советских Социалистических Республик. А основным учредителем Союза Советских Социалистических Республик и всех союзных республик является верно подданный народ. В законе о гражданстве РСФСР 1991 года отсутствует четкая расшифровка РСФСР, что позволяет рассматривать данный закон как закон, которому граждан СССР было восстановлено гражданство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Признание гражданина СССР гражданином Российской Социалистической Федеративной Советской Республики позволяет гражданам Российской империи заявить свои права на наследство Николая II его семьи и его брата, великого князя Михаила, размещенное за рубежом. Собственность Российской империи Николая II его семьи, великого князя Михаила, перешли в наследство к его народу по факту приема наследства и охране наследства силами самого народа. Гражданство предполагает двухсторонние связи, двухсторонние права и обязанности и личности, и государства. Термин «подданство» применяется в монархиях. Он отражает личную связь человека с монархом, подданный его величеству. В Российской империи отсутствовал такой статус, как гражданин. На территории Российской империи проживали подданные императора Николая II и лица, которые не являлись подданными царя и по этой причине были ограничены в политических, экономических и иных правах. Впервые по воле самого царя императорская власть была передана народу. До сих пор история человечества имела опыт управления государством в двух основных ипостасиях – как монархия и как республика. В воле царя Николая II и великого князя Михаила возник новый способ управления государством, которому по настоящее время не дано надлежащего определения. Как по законам СССР, так и по законам любой страны, лица, совершавшие преступления против наследодателя или его наследников, утрачивают все права на приобретение наследства наследодателя. Поэтому никто из лиц, которые совершают преступления против наследников Николая II, как и те, кто совершал государственный переворот в феврале семнадцатого года, не имеют никаких прав на собственность семьи Николая II и Российской империи а подлежат преследованию за совершенные преступления против государства. В ситуации с Россией введение в 1918 году термин, введенный в 1918 году термин «гражданство» не вполне отражает истинный статус подданных Николая II, поскольку подданные Николая II вдруг на момент приобрели статус монарха, собственника всей территории Российской империи, всей собственности царской семьи. При таких, таких обстоятельствах верно подданные Николая II стали монархами-соуправителями всей Российской империи. К таким монархам-соуправителям относятся коренные жители Аляски, Финляндии, Польши, частей территории современного Израиля и иные. В МВД СССР сложилась устойчивая точка зрения о необходимости внесения изменений в акт, а пристонуло наследие, которые бы позволили лицам иной веры из числа верно подданных России вступить в наследство царской семьи наравне с православными. В МВД СССР в настоящее время проводится подготовительная работа для организации работы отдела МВД СССР по выдаче гражданам СССР свидетельств о вступлении в наследство Николая II. Из ваших обращений следует. Что вы закон о гражданстве РСФСР от 91 -го года трактуете, как и закон о гражданстве Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, далее по тексту РСФСР-2. Разъясняем, что данный закон в законодательстве СССР отсутствует. Вы утверждаете, что ФМСРФ РФ предоставила гражданство Российской Федерации некоему Бережицкому Сергею Петровичу на основании ранее действовавшего закона о гражданстве РСФСР 1991 года, который осуществляет трудовую деятельность в должности прокурора Оренбургской области на территории СССР. Уведомляем, что вам предоставляют заведомо ложную информацию. Закон о гражданстве РСФСР от 1991 года отсутствует в законодательстве СССР. Статьей 70 Конституции СССР определено, Союз Советских Социалистических Республик – единое союзное многонациональное государство, образованное на основе принципа социалистического федерализма в результате свободного самоопределения наций и добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик. СССР олицетворяет государственное единство советского народа, сплачивает все нации и народности в целях совместного строительства коммунизма. Статья 71 Конституции СССР. Определяют, союзы советских социалистических республик объединяются Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Украинская Советская Социалистическая Республика, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Узбекская Советская Социалистическая Республика, Казахская Советская Социалистическая Республика, Грузинская Советская Социалистическая Республика. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, Литовская Советская Социалистическая Республика, Молдавская Советская Социалистическая Республика, Латвийская Советская Социалистическая Республика, Киргизская Советская Социалистическая Республика, Таджикская Советская Социалистическая Республика, Армянская Советская Социалистическая Республика, Туркменская Советская Социалистическая Республика, Эстонская Советская Социалистическая Республика, Таким образом, Российская Федерация не определена в Конституции СССР. Более того, СССР является государством, возникшим на основе свободного самоопределения нации. У союзных республик не возникло права собственности на территории Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, поскольку по данному вопросу должно быть высказано мнение ни одной стороны Российской Федерации, а лиц, чьи интересы непосредственно затрагивают данное решение. Собственника всей территории в границах СССР, народа, учрежденный народом Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Управляющего территорией Российской Империи в границах СССР и всей ее собственности в лице Верховного Совета СССР. Вся территория находится в исключительной собственности народов СССР, законных монархов-соуправителей России, Сведения о Российской Федерации в законодательных актах СССР и международных договорах СССР отсутствуют. Местоположение Российской Федерации неизвестно. На территории СССР Российская Федерация не зарегистрирована. Об учредителях Российской Федерации ничего не неизвестно. При таких обстоятельствах граждане Российской Федерации, в данном случае Бережицкий Сергей Петрович, на территории СССР иностранным, являются иностранными гражданами. Статья 5 Закона СССР от 24 июня 1981 года номер 5152 10 о правовом положении иностранных граждан в СССР 24 июня 1981 года устанавливает. Что иностранные граждане могут постоянно проживать в СССР, если они имеют на то разрешение вид на жительство, выданные органами внутренних дел. Иностранные граждане, находящиеся в СССР на ином законном основании, считаются временно пребывающими в СССР. Они обязаны в установленном порядке зарегистрировать свои заграничные паспорта или заменяющие их документы и выехать из СССР по истечении определенного им срока пребывания. Из предоставленных вами сведений следует, что Бережицкий Сергей Петрович приобрел иностранное гражданство Российской Федерации путем получения паспорта иностранного государства Российской Федерации. Доказательства того, что Бережицкий Сергей Петрович сохранил гражданство СССР, отсутствуют. Сам факт приобретения иностранного гражданства Российской Федерации является доказательством того, что он вышел из гражданства СССР, либо никогда ранее не имел гражданства СССР. В настоящее время из контекста имеющихся в отношении Бережицкого Сергея Петровича сведений следует, что он находится на территории СССР незаконно путем незаконного пересечения границы СССР. В настоящее время имеются все основания подозревать его в введении антисоветской, антигосударственной и антинародной деятельности. По поводу вопроса на референдуме о сохранении Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Совет Социалистических Республик как обновленная федерация равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности, разъясняем следующее: после Великой Победы на фашистской Германии в сорок году был подписан Ряд международных договоров, в соответствии с которыми СССР приобретал право на размещение своих войск на территории освобожденных им государств. В настоящее время давно назрел вопрос предоставления освобожденным государствам полного суверенитета и независимости, в том числе от всех долгов этих государств, от иностранных банков и инвесторов. Заключение договора с освобожденными и суверенными государствами, такими как Венгрия, ГДР, Югославия, Болгария, Польша, Финляндия, Монголия, Китай, Куба и иные, на условиях федерации позволило бы увеличить территорию и значение СССР во всем мире, а гражданам этих государств повысить свой статус и получить новые права. В настоящее время такой договор не заключен, требования монархов-соуправителей Великой Российской империи не исполнены. Государства ГДР, Венгрия, Чехословакия и иные находятся под оккупацией. Уведомляем вас, что сегодня сложилась историческая ситуация, при которой наличие гражданства СССР дает право на наследство Британского престола после смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Статья 72 Конституции СССР определяет, что за каждой да и союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР. Статья 73 Конституции СССР определяет, что ведению Союза, ведению Союза Советских Социалистических Республик в виде его высших органов государственной власти и управления подлежат принятие в составе СССР новых республик, утверждение образования новых автономных республик и автономных областей в составе союзных республик, определение государственной границы СССР и утверждение изменений границ между союзными республиками. Установление общих начал организации и деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления. Обеспечение единства законодательного регулирования на всей территории СССР. Установление основ законодательства Союза СССР и союзных республик. Проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой страны, определение основных направлений научно-технического прогресса, и общих мероприятий по национальному использованию и охране природных ресурсов, разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития СССР, утверждение отчетов об их выполнении, разработка и утверждение единого государственного бюджета ССР, утверждение отчета о его исполнении, руководство единой денежной и кредитной системы, Установление налогов и доходов, поступающих на образование государственного бюджета СССР. Определение политики в области цены и оплаты труда. Руководство отраслями народного хозяйства, объединениями и предприятиями союзного подчинения. Общее руководство отраслями союзного республиканского подчинения. Вопросы мира и войны, защиты, суверенитета, охраны государственных границ и территории СССР. Организация обороны, руководство вооруженными силами СССР. Обеспечение государственной безопасности, представительство СССР в международных отношениях, связи СССР с иностранными государствами и международными организациями. Установление общего порядка и координации отношений союзных республик с иностранными государствами и международными организациями. Внешняя торговля и другие виды внешнеэкономической деятельности на основе государственного монополии. Контроль за соблюдением Конституции СССР и обеспечение соответствия Конституции союзных республик Конституции СССР. Решение других вопросах общесоюзного значения. Обращаем ваше внимание на то, что выход республики не предполагает вывода территории или части территории СССР, а в соответствии с частью 1 статьи 73 Конституции СССР определено право СССР принимать в свой состав новые республики. В соответствии с действующей сегодня Конституцией Российской империи 1906 года в состав Российской империи входила Финляндия на особом положении. Участниками союзного договора могли бы стать такие республики, как Финляндия, Аляска, ГДР, Венгрия, Румыния, Куба и другие. Союзный договор между частями единого целого суверенного государства, коим является Союз Советско-социалистических республик, невозможен. Суверенитет республик был опосредованным через суверенитет Союза Советских Социалистических Республик и подразумевал независимость союзной республики от внешних лиц. Однако статус республики был урегулирован Конституцией ССР 1977 года, которая отвечает всем требованиям общественного публичного договора. В условиях отсутствия права собственности республик на любое имущество советского народа, находящегося под управлением СССР, Суверенитет союзных республик от советского народа, российской социалистической федеративной советской республики и от союза советских социалистических республик невозможен ввиду отсутствия процессуального законодательства по данному вопросу. Мы понимаем ваше желание вступить в права наследства Николая II, размещенного за рубежом, в частности в активы Федеральной резервной системы США. На основании статусов монарх-соуправитель России и король-соуправитель Великобритании, однако перечень документов, необходимых для подачи заявлений, еще не установлен. Указываем вам также на то обстоятельство, что отказ Николая II от содерж... самодержавной власти и отказ великого князя от принятия верховной власти в пользу народа дает основание для насделения граждан СССР полномочиями самодержавца России, самодержца. России. Однако, в МВД СССР полагает, что не все граждане СССР могут посягать на приобретение полномочий самодержавной власти и наследства царской семьи, поскольку лица, совершившие преступления против наследодателя или наследников, лишают этого наследника прав на наследство. По предварительным данным, члены вашей семьи по прямой восходящей линии не были замечены в преступлениях против царской семьи, а потому вы Нина Ивановна Кокорышкина. Имеете все основания для вступления в наследство царской семьи и полномочия самодержца России. Обращаю ваше внимание, что имя, отчество, фамилия пишется. То есть статус человека, у которого есть свобода и права. Об этом во втором видеоролике я рассказывал. Ой, в первом видеоролике я рассказывал. Если что, пересмотрите первый ролик. То есть человек, у которого в документах указываются имя, отчество и фамилия, имеет статус человека. И у него есть и права, и свободы. Также сообщаем, что сведения о Генеральной прокуратуре Российской Федерации, а также отделениях прокуратуры Российской Федерации в реестре организации СССР нет. Гражданину Российской Федерации Бережицкому Сергею Петровичу, в интересах которого вы хлопочете, надлежит покинуть территорию СССР, поскольку его проживание на территории СССР является противозаконным и носит признаки совершения преступлений. Незаконное пересечение границы СССР, проживание на территории СССР без разрешения Верховного Суда СССР, осуществление незаконного предпринимательское... а, Верховного Совета СССР. Осуществление незаконной предпринимательской иной трудовой деятельности на территории СССР. Попытки совершения экономической диверсии и оккупации. Указываю вам на то, что наличие у гражданина Бережицкого Сергея Петровича гражданства Российской Федерации является доказательством отсутствия у него гражданства РСФСР, а следовательно и гражданства СССР. Сведения о наличии у Бережицкого Сергея Петровича в прошлом гражданства СССР в МВД СССР отсутствуют. Исполняющий обязанности секрета Ря ЦАУ МВД СССР Светлова М.А. И напоминаю вам, что ну, документ вот, от 23 июля 2015 года. То есть вот этого материала предостаточно для понимания происходящих событий и ситуаций. Поэтому, уважаемые друзья, Прошу вас пересмотреть, если что-то не поняли, еще раз материал. Перечитать документы. Следующий пятый видеоролик будет записан и опубликован ну, следом буквально. То есть Сейчас я буду этим заниматься. Пока на выгрузку поставлю вот этот ролик, четвертый. И в пятом видеоролике вы узнаете, как получить весь этот перечень документов себе на компьютер как получить паспорт ссср благодарю всех за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки делайте репосты если это видео вам стало полезным